Анна увидела в одном из местных чатов объявление о том, что требуется помощь участникам спецоперации. В числе необходимых вещей для солдат – маскировочные сети. После этого все свое свободное время она проводит в пункте сбора гумпомощи, плетет сети и помогает другим волонтерам ни в коем случае не обесценивал помощь свою, потому что даже 15 минут позволят вплести человеку вот одну вот такую ленту. И, возможно, это вот, именно вот эта лента, она может укрыть одного нашего бойца. Андрей и Денис стояли у истоков создания волонтерского движения. Сейчас в их группе более 50 человек, которые не жалеют своего времени и помогают ежедневно. Началось с того, что соседки забрали близкого родственника в зону СВО. Вот, там поначалу были некоторые проблемы с обеспечением. Вот, и на этой волне, ну, чтобы ребятам помочь, -то, кто там, кто ушел, служить, да, чтобы и морально, и материально там, в какой-то степени помочь, вот, организовалась группа, группа поддержки да, наших, наших военных. Процесс изготовления сетей добровольцы четко знают. Сначала из специального материала необходимо сделать раскрученные ленточки. Потом эти ленточки вплетаются в сеточку определенным образом, чтобы она вот так вот пятнышками была. За небольшое время неравнодушным жителям уже удалось вплести и отправить в зону спецоперации шесть маскировочных сетей. Вступить в волонтерские ряды и помочь мобилизованным может каждый. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания Одинцово.